Девочки, троечку хотите? Да, троечка! <злычка> Будете тогда играть в сценки. Кто будет Снегурочкой? Я! А можно не я? А -а -а -а -а. Conhe. Кто я? <злычка> Снег! Блин, ты серьезно? <злычка> Мужную эту троечку? Так, все, учим до завтра. Сейчас будут выступать мои девочки. <кх> Дорогой директор, а душа дыша одна в душе, бесталантливые клуши, будут петь и танцевать, можем глазки закрывать. Середина декабря, снега нету, всех столбняк. Ой, тоска. Вон, быстро. Я снег. Верю. Снегурка, извини меня. Где ты был? Пивас не выпьет сам себя. Чтобы вот так вот не кашлять, надо меньше снега жрать.